Здравствуйте, друзья, на связи Мошкин Владимир Сегодня у меня анонс криптовалют И какие перспективы в будущем, какие новости Все это я на своем канале публикую Уже десятки видео записал О том, что в средствах массовой информации Идет обсуждение регуляции криптовалют в целом ну и затрагиваю криптовалюту Призм, Как самую передовую, самую технологичную криптовалюту сегодняшнего дня Которой нету аналогов Пока что нету аналогов Поэтому разбирайтесь с вопросом, изучайте информацию И приступаем к зачтению вот этой новости Опубликованной на радио FM газета Коммерсант Коин в законе как урегулировать операции с криптовалютами? Минкомсвязи разработает правила обращения криптовалют в России. Как заявил глава ведомства Николай Никифоров, все операции с цифровыми валютами планируется облагать налогом на доходы физических лиц. По словам министра, описание процедур будет направлено в правительство, ЦБ и другие финансовые институты. В свою очередь в Госдуме в ближайшее время – также планируется проработать вопросу регулирования операций с криптовалютами, сообщил коммерсант ФМ, глава неведомственной рабочей группы Нижней Палаты парламента Элина Сидоренко. Я рассматриваю данное предложение исключительно как один из вариантов проработки законодательства в этой сфере, то есть попытку государства поставить это на контроль. Мне есть совершенно разумные сомнения относительно того, что даже в случае введения, налог, введения налога, Вряд ли себя оправдает ввиду того, что на сегодняшний день попросту отсутствует эффективный механизм выявления подобного рода активности населения. И мы в рамках рабочей группы несомненно рассмотрим этот вопрос в осеннюю сессию, заявила Сидоренко, глава Минкомсвязи. Также предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован, так как эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, которые не признаются в России. Скорее всего, власти собираются облагать налогом и вводить в правовое поле только те криптовалюты, которые основаны на российском блокчейне, заявил в беседе с коммерсантом ФМ, независимый эксперт по информационной безопасности и финансовым технологиям Михаил, Михаил Дьяков. Но таких валют сейчас практически нет, добавил эксперт. Никто по ГОСТу не использует криптографию сейчас, в этом нет никакой необходимости. Теоретически можно перевести любую криптовалюту на ГОСТ, но на практике это бесполезно, для этого нужна поддержка большей части пользователей криптовалют. Видимо речь идет о криптовалютах, которые будут учреждены, централизованный алгоритм будет разработан в соответствии с требованиями центрального банка, рассуждает Дьяков. А о нынешних криптовалютах речь не идет. Проблемой при использовании криптовалют, неважно, майнинг или торговля, была и остается легализация этих денег. Можно вывести небольшую сумму, сложнее вывести большую сумму, еще сложнее потом объяснить ее происхождение. Сейчас, например, ФНС понятия не имеет, что такое доход с торговлей биткоинами. И будет очень сложно объяснить, с чего ты платишь налог. А неуплаченный налог – это и подозрение в отмывании. Тут, видимо, прицел идет на некие наши отечественные крипторубли, о которых уже не раз говорилось. Они могут быть действительно востребованными, хотя не в таком масштабе, как современные криптовалюты. В понедельник Народный банк Китая запретил ICO инвестиции в криптовалютах. Кроме того, китайский регулятор заявил, что будет работать над закрытием платформ по покупке и продаже цифровых валют, а их приложения будут удаляться с App Store и Google Play. Власти России могут пойти по пути Китая и существенно ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Считается технический директор платформы Winxstat Oskin. Вся тема ICO превратилась в реальный дикий запад. Поднимали деньги на всем, что только можно. Этого канале достигла своего апогея. И в Китае решили одним махом все решить, потому что там сейчас очень наболела тема вывода денег из страны. Очень много капитала пытается обойти запреты. В России наоборот, как мы все знаем, санкции и все остальное привели к тому, что стандартные каналы капитала урезались. Поэтому стали очень популярны альтернативные каналы, та же криптовалюта и ICO. Я вижу, что будет попытка это проконтролировать, чтобы обязательно все шло сквозь некий орган, например, ту же московскую биржу. Покупка криптовалюты мало чем отличается от других подобных сделок, поэтому такие операции следует облагать налогом, считает член наблюдательного совета блокчейн-платформы Ethereum Владислав Мартынов. Вопрос налогобложения обсуждается не только в России, но и в других странах мира и в США, и в Канаде и Великобритании. И там уже более или менее сформировалось мнение, как лучше это делать. В некоторых странах по-разному, но в основном идет речь о том, что действительно взимать налог на прибыль с тех доходов, которые возникают за счет операций с криптовалютами. В Канаде успешно работает. Там по сути, если вы купили криптовалюту по определенной цене, потом продали дороже и получили какой-то доход, вы должны подать декларацию, заплатить с этого доход до налог по стандартной ставке, которая есть в Канаде, рассказал Мартынов. Пока в России нет законодательства, регулирующего оборот криптовалют. Рано говорить о налогах. Уверен, основа... Уверен основатель криптовалюты призм Алексей Муратов. Сейчас в России ведется законопроектная работа. Инициатива эта исходит от нескольких команд. И в ЦБ, и в Минфине, и в Государственном Думе работают команды, у которых по каким-то позициям <coughs> схожие мнения, по каким-то позициям мнения отличаются. Есть страны, в которых открыто используется криптовалюта. И она не облагается вообще на налогом. И она и на это спокойно смотрит. Чем больше, будет регулиров... Чем больше будем регулировать, тем сложнее будет развиваться саму технологию, говорит Муратов. Сегодня получается основная проблема даже не в обороте криптовалют. Очень важно направить ее в правильном направлении. Мало кто говорит о том, что криптовалюты, которые позиционируют себя и создаются как децентрализованный проект, по мере своего развития центрируются. Власть аккумулируется в одних руках и, конечно, государство беспокоится должно прежде всего именно из-за этого фактора. Законопроект о регулировании криптовалют России должен поступить в Госдуму в конце сентября. К этому времени все профильные ведомства должны направить свои предложения на рассмотрение специально созданной гру рабочей группы. Вот такие новости о криптовалютах. Видим, что призм... Так же самое основатель Алексей Муратов Фигурирует в каждой статье, где говорится вообще о криптовалютах И его представляют экспертом Он действительно эксперт в этой области Написал свою собственную книгу Является председателем международного сообщества Change World Together И знает, что делает Те, кто хочет попробовать, что такое криптовалюта PRISM без рисков, без э, вложения денег Обращайтесь ко мне в личку Я вам подарю одну криптомонету И вы начнете уже пользоваться криптовалютой И разбираться как она работает Все инструкции у меня на моей странице Вот они, все, все пошагово Видео инструкции, слайды есть э, Описание, все мои контакты Все есть на моей странице Обращайтесь в личку, помогу всем Отвечу на все сообщения от вас. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.